В психиатр существует такой термин короткое замыкание. Это когда в психике вполне здорового человека происходит кратковременное затмение. Видимо, такое определение нужно самим врачам, чтобы объяснить те явления, которые никак иначе объяснить нельзя. Кофе, Василий. Кофе, Василий. Дело в том, что мы работаем, у нас работа такая, что могут любого в любое время. Если бы знал сразу, то разобрались бы без милиции. Хочется сказать, что так, такое преступление, а именно о котором мы говорим, способно было только женщина Я чисто как следователь считаю, что она находилась в тот момент в пограничном состоянии. Тяжело. Судья на суде и думала, да чего все-таки могут сфабриковать и перевернуть все так, что смог, с, с, не знаю, на голову. вместе у котельни прибегает женщина ко мне спрашивает, и, и кричит такая разволнованная и говорит что жене пошли быстрее и говорит никого здесь нету говорит какая-то женщина за, за забором у речку ребенка или топит или что ребенок кричит Посала натопила его, он же кричал. Наряд милиции прибыл на территорию фабрики через 15 минут. Была вызвана и следственная группа. Подтверждалось самое худшее. Из воды был извлечен школьный ранец и мешок с детскими кедами. В тетрадке указывали, что принадлежат они Саше Антиферову, ученику третьего класса 42-й школы. Еще тогда побежали люди, уже все приехала милиция, и тут начали, и его же не нашли этого малого тот день. Оказывается, он уже он заплыл куда-то далеко. Сам характер совершенного преступления, то есть умышленное убийство, которое вызвало колоссальный общественный резонанс в тот период времени. Вы знаете, эта трагедия была колоссальная для всех, это трагедия для обеих семей, для, для всех родственников, ну и, естественно, для мужа, который, э, ну, собственно говоря, для него это тоже было ну, потрясение, скажем так. Потрясение для всех. Жили-были две семьи. Семья Карповых и семья Антиферовых. Потом они распались. Карпов Александр Николаевич стал жить с Антиферовой и Ольгой Яковлиной без расторжения предыдущего брака. А его жена Карпова Людмила Сергеевна осталась одна с двумя сыновьями. Я закончила институт иностранных языков в Минске в 1969 году. И, конечно, очень была счастлива в семейной жизни с мужем мы прожили 23 года и вместе везде были везде, не расставаясь. Из этого начались все падения, конечно его, потому что все это произошло из-за его вот легкомыслия, То он начал вот родить, одну за другой. Мне рассказали, что у него не только есть любовницы, но есть одна женщина, которая даже вот от него родила ребенка и что больше всего он встречается с ней. Он был хорошим человеком и добрым. Вот из этой своей доброты, наверное, легкомысленности к женщинам, вот и все это и вышло, вся эта семейная трагедия, как вспомню. Вот он пришел, пьяный, здорово. Я говорю, где ты? Я тебе такому пьяному ребенка даже не дам встал передо мной на колени, обнял меня за ноги, я его отталкиваю, он все равно, прости меня, прости, чтобы только вернуться. Вот, год вот, прошел. Ее, все время голос ее был, что, мол, почему, мол, ты не даешь развод, да и все такое, что это за жизнь такая, если выгнала, так, мол, разведись. Я и ответила, раз он не хочет разводиться, я не должна, по Библии даже не должна я разводиться, коль муж не хочет. Вот эти вот все звонки и так называемое преследование, вот, матери этого погибшего мальчика все-таки организовала э, Людмила. Мужин мне был какой-то мужской голос, который бы позвонил ей и защитил меня, потому что она понимала, что я одна с младшим Вадимочкой, что ему 9 лет, что беззащитно просто. будет алиби, кого-то наймешь, то это тебе что-нибудь поможет. Я не знаю. Я считаю, что ты на суд способен. Так был тоже бесспорно установлен, хотя он на квалификацию преступления не, никоим образом не влиял, но это, это был как бы ну, фон, на котором происходила эта трагедия. На следующий день после публикации объявлений в милицию пришел водитель такси, который сообщил, что 27 января около 6 часов вечера к нему в такси возле гостиницы юбилейная села женщина и попросила отвезти ее в чужовку. Села, вела себя, ну как необычно, крутилась там на заднем сидении, проходилась, когда вез ее, смотреть в зеркало все время. Обычно женщины любят поговорить с таксистами, которые садятся. А это молчала и все время крутилась на сиденье. Непонятно, что она там делает. Когда она вышла из машины, я обнаружил, что заднее сиденье мокрое, а на коврике осталось лужа воды после нее. Я узнал через день после этого, когда мы ехали на работу с нашим водителем вместе. Он мне рассказал, что по телевизору объявляли. Она вела себя достаточно спокойно, хладнокровно. По крайней мере, вела себя таким образом, что были, конечно, достаточно серьезные сомнения в том, что вообще находится ли перед нами преступник, или это случайный человек, который действительно не причастен к совершению данного преступления. Научные ставки, когда я ее опознал, она начала кричать, что следователь дал мне пять тысяч, чтобы я ее опознал. Вы знаете, здесь давлело то, что в голове не укладывалось, что женщина мать двоих детей может совершить такое, собственно говоря, преступление. Не, и не было смысла, когда вот говорила следователю, для чего мне было совершать это преступление, если вы говорите, что специально. Она была такого состояния, что ее надо было... Только, может быть, трогать ее, потянуть ее за эту шубу. Тогда бы она, может быть, что-то и сообразила, что она делает. В заключении от 29 января у Карповой на фаланге среднего пальца обнаружено повреждение, напоминающее укус. Давность повреждения около двух суток. Экспертам установлено, что характер повреждения исключает версию Карповой о падении на автобусной остановке. как раз а, а, окончили мы, я у нашего начальника отдела Гончарова говорю, можно мне вот все дела уже сделать? Он говорит, ну, не езжайте. Поехала в этот ГУМ. Ничего там, пусто было, шаром покати. И я всегда от ГУМа вернулась, вот, если вы знаете, там Комсомольская улица, магазин книжный на углу. И, ну, все новинки, литература, все вообще любила, очень считаю, все зашла. Через вокзал в это время вечером ехать ну, просто невозможно. От вокзала там не сесть. Все пуговицы поврывают вот в автобусе. Я решила ехать вот так. Спуститься по Комсомольской вниз на Республиканскую. И там сесть на Роскордецку до Курасовщины. А потом на 48 до Чижовки. Мы дежурили по школе. И он не хотел дежурить. И хотели наказать за это вот. Ну вот я педагог сама, как я могла мимо пройти? Он упал, прижали его к, к, к этой машине, там машины стояли возле милиции, на обочине, и колотят его по, по, по голове. Я даже не узнала и не знала, я как судьба свела, что это вот как раз Саша ануфрев и оказался. Мы тогда не дрались, а насколько, насколько помню, не было тогда, не произошло драки. Потому что тогда, как я помню, наша компания разделилась. Еще два мальчика были с ним. Но она сказала, пошли со мной. И он пошел с ней, мы подумали, что он ее знает. что именно уже в этот момент она предполагала, что нас совершит убийство. Женщине интересны были все подробности, происходившие в их доме. Уязвленное женское самолюбие... Требовала подтверждения раскаяния ее бывшего супруга, который, как ей казалось, не мог обрести счастье в новой семье. Он действительно подтвердил, что живут очень плохо, что дядя Саша все время ругает маму, даже в кухне побил, там что-то такое. В общем, ну, это дядя Саша это мой Александр Николаевич. так вот, говорит, завлекла, как тут, куда тут завлечешь, если он мне предложил еще на эту даже выставку ехать, мы, может, вообще тот маршрут бы и не поехали, и, и, и речки-то близко не было бы. Такой какой-то гнев вскипел, именно материнский. Думаю, что тебе мой ребенок сделал? Ну что, что еще и убить его, за что? И ты, твоя мама, я говорю, отойди от меня, я тебя видеть не желаю. Вот, вот оттолкнула и все, и понимаешь, собралась уходить. Слышала, вот этот плюх, вот этот всплеск. как будто бы ее нет. Вот она шла без никакого соображения. Дальнейшие действия и поступки были естественной реакцией человека, совершившего преступление. Осознавая содеянное ею, она попыталась уничтожить улики для того, чтобы уйти от ответственности. Одежду, обувь, там, сапоги свои она выбросила в Чижовское водохранилище, поскольку понимала, что по одежде э, ее могут просто-напросто э, легче опознать, по той одежде, в которой она находилась в момент совершения преступления. Сама она фактически, э, по сути дела, отрицала э, сам факт совершения умышленного убийства, считала, что она просто толкнула мальчика в воду и не смогла его вытащить из реки. Но мы кричали, она не реагировала на нас, абсолютно не реагировала. Мы стучали у забора ногами, кричали, камнями кридали, она не реагировала. Только когда она уже выняла руки с воды, мы так поняли, что она его уже окунула туда, утопила этого малого. Если это не поддельные свидетели, а если они действительно просто увидели в этих своих очках двойных, через щелку в забору сзади, то они видели мою спину, как я его держала, и, конечно, логически могли сделать вывод, когда я его не тяну на берег, а держу, а ребенок еще крутит головкой и вырывается То что, выходит, я вытоплю. Может быть и так? Два с половиной года тянулось это дело Хотя истинная преступница была взята под стражу уже на третий день Экспертизы, характеристики, протоколы допросов свидетелей, справки Письменные доказательства и даже кассета с аудиодоказательством Составили три пухлых тома Но ни про один листок из них нельзя было сказать, что он здесь совершенно лишний Нужно было досконально разобраться, собрать не только доказательства вины, но какие-то смягчающие, может быть, отягчающие обстоятельства, выяснить мотив преступления. Ну и не надо забывать про то, что сама Людмила в процессе следствия заболела тяжким психическим заболеванием. Расстроиться в душевной деятельности, какие-то следственные действия проводить в тот период, какой-то достаточно длительный, с нею было невозможно. Следствие было приостановлено, поэтому вот прежде всего это связано вот с этим. Я не знаю, кому нужна была эта психушка, но если бы вы выстрадили столько, сколько я, институт сербского в Москве, потом в Казань, для самых со строгим режимом психушка. Вот. Ну, может быть, они думали, что они нормальные, об этом и психушку отправили. Может, думали, что ненормальная? Не знаю. Была назначена экспертиза в Москве в институте Сербского, которая дала свое заключение о том, что в момент совершения преступления она была в меняемом состоянии, но уже в процессе следствия заболела тяжким психическим заболеванием и требовался выход из этого состояния, для То есть... того, чтобы проводить следствие и потом, соответственно, судебное разбирательство. Мне казалось, вот не мог и поверить, что женщина с такими так сказать, задатками, с такими природными данными, ума, трезвости в рассуждении способна была совершить вот такое. Для меня это было вот, удивительно. И эксперты на это внимание обращали, и мы изучали ее личность очень так сказать, досконально, и очень подробно все материалы дела изучали, и с достаточно глубиной. Изучение личности все проходило, и э, мы пришли к выводу, что все-таки она была в оменяемом состоянии, и это позволило осудить ее в конце концов. Наверняка даже сама Карпова не может разобраться в причинах своего поступка. Очевидно, одна из причин кроется в этих тетрадях. В тетрадях стихов. Главный мотив которых чувство разлюбленной. Ее болезненные переживания, связанные с потерей любимого человека. Да. Это вот так я его любила. Что даже стихи писала ему. Писала стихи, сочиняла. Я вот так думаю, ну какие-то же вот... Наверное, стихи не только в, в, в счастье сочиняются, но и в страданиях. Господь наказал все-таки его, потому что я просила, Господи, почему все так вышло? Почему ты вот наказываешь так? Накажи того, кто действительно виноват. И потом, вот, когда я уверовала в Господа особенно, вот Библию теперь читаю, он мне ответил, что он его наказал, что вина, вина конечно, была его. я столько много плакала и все время просила, Сашенька, ну вот зачем почему-то утонул. И однажды, вот два года плакала, однажды он во сне мне явился уже, когда Господь уверовал, он мне явился, такой свет яркий. И он, как, как ангелочек, вот 9-летний этот Сашенька, и он мне говорит, что тетя Люда, не плачься, мне тут хорошо, мне тут никто не бьет и не обижает, а там на земле, мол, все били и обижали, и все, и исчез. И вот после этого мне так, ну, вот, на душу аж легче стало». Я прошу, Наташа, если ты будешь смотреть этот фильм, Наташа Ануфрива, мать Сашеньки, я прошу тебя, прости меня, если ты действительно веришь, что я действительно его утопила.